Говорят, остаться в сердцах тех, кого мы оставляем. Значит, не умереть. Привет. Привет. Ты, ты танцор? Нет, ты сейчас не, я не Просто похож на танцорах. Да? Прям по голове понятно, да? Ну шляпа, очки, борода там. А, да? Рубаха. Не, нет, ты Тысячу что, танцоры очки. не могут быть с бородой, не они не же, же запутаются в бороде. Не Или партнерка запутается в бороде. А ты бегаешь, ты? Туда -сюда, ну, в туда ну ты в чем ты проявился как человек? Да я это так. Не, не особо. Не особо проявился? Ну, в книге есть. Сделали в книге меня, это, в меня персонажа в книге. Какого? Ну второго по значимости книги. Меня списал один писатель. Какой? Там, прообразом. Петр Заспа. Серьезно, мне загуглить? Загуглю, сейчас загуглю. Петр Заспа нашел. Угу. Так и, и что мне искать тут? Антипирания. Антипиранье. Петр Заспа купить книгу читать. Так, ага, вижу. Ну, там это военный какой-то mm -hmm. Ну. 17 страница. Последний абзац. Первое появление моего персонажа. А, я ну, тут, наверное, я не прочитаешь. Наверное. И что там персонаж делает? Для юмора. <кх> Прикалывается? Ну, там по-разному, по по да. Трэш, юмор. Вот. А главный герой, главного героя для этого романа он со своего сына писал. Вот он более как бы серьезный. <coughs> вот. а и мой персонаж как бы появлялся в это. В тех, где надо. В тех моментах, где надо добавить чего-то вот там. Не скучно. Ну, например. Ну, прочитай. Ну, где вот я прочитаю ее тут, покупать надо. Да, напомню, вот, ее можно и так скачать. Она бумажная, бумажная даже стоит недороже 350 рублей. Там жанр просто такой, знаешь, не каждому заходит. Эти попаданцы. Типа люди Денис, проваливаются во времени. Денис Заремба. Да, да, да. да. Ну, типа он это, переделал свою родную фамилию. Сын у него Денис, Жаспа. Да, Мужской фантастический боевик. Да. — Прикольно, что я могу сказать, круто. Вот. — Пока так, а так в целом, видите, и окружающие люди даже, которые перестают со мной общаться, все равно меня помнят. Вот — ну, Это из знакомых перестают общаться? — Ну, бывает, люди перестают общаться, но все равно помнят. Ну, конечно, помнят, как ну, с человеком ну, общался. Ну, ну, вот не, я некоторых людей прям забываю, с кем общаюсь, а вот и там. Ну, в общем, дело не в этом, тут уже главная личность. Надо, пусть даже для аудитории, там, не знаю, 150 или там, 200 человек зайти в память. Как там говорил э, этот э, Доминик Торетто в каком-то из форсажей? «Остаться в сердцах тех, кого мы оставляем, это и значит не умереть». Понятно. Ну ладно, счастливо. Счастливо тебе, здоровья, семье привет там. Детей потом вкладывать, нет? ебаный.